Привет, друзья! У нас немного нестандартный выпуск. Сегодня мы поговорим о долгожданной черной пятнице. День больших распродаж и наиболее выгодных цен. Большинство покупателей целый год ждут старта этой акции, чтобы позволить себе желанное приобретение. Однако в эти дни, как никогда, легко забыться в круговороте скидок и стать жертвой мошенников или просто нечестных продавцов, которые искусственно завышают цену перед черной пятницей. Мы позвоним сегодня в один магазин и попытаемся узнать, с чем связано искусственное завышение цен перед зловещим днем. Погнали! Все дело в том, что не все скидки, которые мы видим в магазинах, реальны. Продавцы такие же люди, как мы сами, и они тоже ждут от распродажи максимальной выгоды и пытаются, как бы это помягче сказать, на спадное. дурить. Так, например, сегодня, листая свою ленту ВКонтакте, я наткнулся на рекламную запись Алиэкспресса, где грядет громадная скидка на беспроводные наушники. JBL-T450BT, которые якобы стоили 12635 рублей. Сказать, что я был очень удивлен, ничего не сказать. Ведь где-то полгода назад мой товарищ купил ровно такие же наушники в магазине DNS без всякой скидки за 2000 рублей. Откуда же взялась такая цена в 12000? При помощи приложения AliHelper можно без труда отслеживать динамику цен на данном сайте. Таким образом, на графике Helper мы видим, что максимальная цена на эти наушники была 3079 рублей. Потом она проседала до 1800 и перед черной пятницей возросла до 2000 рублей. Спрошу еще раз, откуда взялась такая цена? 12635. Ответ очень простой, она взялась из воздуха. Как вы понимаете, ее просто нарисовали. И конечно же люди, которые не сильно разбираются в наушниках, на контрасте новой и старой цен, будут с радостью заказывать эти наушники, несмотря на то, что в России в некоторых магазинах их можно купить еще дешевле, с гарантией и не ждать свою покупку несколько месяцев. Только посмотрите, уже 6736 заказов, а после черной пятницы эта цифра станет еще намного больше. Вот такие наглые манипуляции на AliExpress встречаются очень часто, будьте осторожны. Если вы думаете, что обманывают только китайцы на AliExpress, а российские магазины вдруг стали честными, но нет. Отечественная торговля точно так же старается хитрить, даже если бьет себя в грудь кулаком и открыто заявляет в рекламе, о честности скидок. Не верьте. В магазине Эльдорадо я нашел пылесос Stifal, который в рамках черной пятницы продается за 2990 рублей вместо 7 990. Зайдя на сервис по отслеживанию динамики цен в самых известных магазинах, я увидел, что максимальная цена действительно достигала отметки почти 8000, но в какой период это было, мы можем посмотреть на этом графике. До 22 октября цена на данный товар составляла 3990, но потом буквально на несколько дней произошел скачок цены до 8 тысяч, и в преддверии черной пятницы цена опустилась до 3. Странно, не правда ли? Я решил позвонить на горячую линию этого магазина и узнать в связи с чем связан такой скачок цены. Александр, здравствуйте. Меня зовут Кирилл. Могу я у вас поинтересоваться по поводу Черной Пятницы? Меня просто интересует один товар. Вот хотел бы его заказать и уточнить пару вопросов. Так. Я вот вам сейчас могу продиктовать артикул, чтобы то есть, было удобнее, чтобы было понятно, о чем идет речь. 71, 51, 94, 66. А, город какой у вас? Новосибирск. Как пылесос. Да, да, да, все верно. Вот смотрите, я получается отслеживал динамику цен на данные товары и получается до 22 октября этот пылесос там стоил 3.990, а потом в период с 23 по 29 октября цена на него возросла в два раза. Он как бы сто, стал стоить 7.990 и вот у меня такой вопрос, просто в связи с чем связан такой скачок цены, то есть закупочная цена на него выросла или как это понять? Ну я даже не типа, подскажу, цена образования, по не занимаюсь, поэтому нас не повещают по динамике цен. То, что они могут меняться, да, в этом плане согласен с вами, даже в день несколько раз могут поменяться, а с чем связано, не в курсе даже. Понял, ну просто выглядит как искусственное завышение какой-то цены, да, получается, перед черной пятницей или как это можно понимать, не подскажете? Даже не в курсе, Вы можете вопрос на форум обратной связи задать. Ну хорошо, спасибо вам. Тогда вопросов больше нет. Внятного ответа, как и ожидалось, я так и не услышал. М-видео. Давайте проверим любой товар, на который будет скидка только в день черной пятницы. Смотрим. Центробежная соковыжималка. Успей до 11 ноября. Только 4 дня невероятных скидок, 6 тысяч вместо 8. Опять же, идем на сервис по отслеживанию динамики цен, смотрим, что это за скачки. Большую часть этого времени этот товар и так стоит 5900 рублей. И вот тут 3 скачка, когда цена буквально на один день росла и потом опять ползла вниз. Я также решил написать техподдержку MVideo и поинтересоваться, чем обоснованы такие непонятные скачки цен, но, как и ожидалось, получил очередной банальный ответ. И так делают почти все российские магазины в той или иной степени, сначала завышают цены, а потом якобы делают скидку. Да, изредка небольшие скидки действительно можно найти, но их исчезающе мало, и в основном они заканчиваются в первые минуты распродаж. Особенно это актуально для «Черной пятницы». Будьте осторожны сами и предупредите знакомых, родственников, друзей и всех, кто может попасть в сети хитрых маркетологов. Поделитесь этим роликом в своих социальных сетях, чтобы это видео увидело как можно больше человек. Если вам понравился данный ролик, то обязательно подпишитесь на канал, чтобы не быть обманутым в интернете. Также не забывайте про телеграм-канал, где я рассказываю о заработке в интернете и делюсь дорогими курсами бесплатно. Ссылка на него находится в описании. До встречи в следующих видео. Пока!